Чтоб историю ложью не штопали, Чтобы правда звенела, как сталь, Пронесу по земле Севастополя За его оборону медаль. Славу города непобедимого Сохранить мы навеки должны. И защитники все до единого Перед этой славой равны. Все равны перед этой наградою. Все, кого поглотила война, не пройти им сегодня парадами, Не назвать им свои имена Всем неназванным, всем безымянным, Неизвестным теперь никому Без портретов, без паспортных данных Место в первой шеренге займу. Святость подвига вновь подтверждая, Днем победным окрасилась даль, Я в бессмертном полку шагаю. И несу, как икону, медаль.